всем добрый день сегодня у нас очередная распаковка как вы уже поняли по названию связана опять с фототехникой. на этот раз пришел из -под мини трипод undoer mt08 есть у меня штативчик undoer часть этого трипода который представлен на моем канале то есть данный вариант сейчас уже используется непосредственно в этой съемке поэтому я его показать не могу потому что основание практически на 95 процентов то же самое давайте вскрывать смотреть что находится внутри пришло вот такой вот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 металлический предмет все благополучно дошло внутри у нас находится непосредственно инструкция по данному мини триподу то есть сам трипод нижняя часть выдерживает до 75 килограмм а голова верхняя часть выдерживает нагрузку до 6 килограмм помимо этого то здесь есть возможно вертикальная на 90 градусов поворот ну а горизонтально на все 360 то есть в отличие от той головы которые оставлю на вот этот вот мини трипод пандоль который у меня был а именно фуджими то есть там был только вариант именно вертикального изменения на 90 градусов инструкции как видим на английском так что дальше у нас находится внутри непосредственно шестигранный ключик для подтяжки соединений и сам трипод то есть выполнен качественно все из алюминия может производить и устанавливается в двух положениях такой вариант и нижний вариант такой кстати очень удобный прекрасно пользоваться непосредственно где-то на выездах либо брать какие-то путешествия для себя представляет достаточно хороший продукт что он находится у нас непосредственно на этом продукте это все выполнено из алюминия есть ставки силиконовые красные есть голова да и еще одно маленькое отличие то есть здесь резьба 3 восьмых отличие от предыдущего варианта где была резьба 1 4 дюйма здесь площадка с упорами чтобы у вас случайно не скатилась камера это во-первых да, и еще один отрицательный вариант. То есть поставки идет непосредственно сам винт без ушка, либо без соответствующего приспособления, чтобы было удобно закручивать. И если у вас есть наличие данной винты, различные переходники у меня есть, можно посмотреть на канале, то проблем никаких не будет. При его замене. То есть и сейчас у вас многополучно имеется данный винт. Для того, чтобы удобно было закручивать. Вот как видим, сбоку у нас есть винт, благодаря которому можем голову менять на 90 градусов. В вертикальном исполнении есть еще и уровень. Для того, чтобы поставить все это в горизонтальное состояние. Причем здесь есть возможность доставать и прикручивать непосредственно как вам необходимо и сзади есть вот еще один винт благодаря которому голова крутится на 360 градусов удобно использовать как ручной вариант то есть непосредственно носить его в руках камерой удобно держать так ну и давайте посмотрим как сидит на этом мини триподе непосредственно камера да и еще одно тут кстати отличие на предыдущем то есть андуер здесь написан только на голове а в предыдущем варианте андуер был написан непосредственно на ножке одной и еще почему я его купил потому что цена раздельных частей в два раза выше в общем тут цена упала благодаря обычным дням распродаж трипод можно купить непосредственно намного дешевле давайте присоединим камеру и можем использовать средства, в таком варианте таких вариантов либо крутить на 360 градусов либо вариант с ношением Вот, вот такой трипод, благодаря которому можно размещать ваши камеры, причем не только камеры, но и смартфоны, непосредственно на нем и использовать по назначению. Всем спасибо за внимание, кому это было полезно, всем удачных покупок распаковок, до следующего видео и до свидания.